Делаем редирект со своего сайта по вашей реферальной ссылке на проект, в который вы привлекаете рефералов. То есть, когда пользователь перейдет на ваш сайт, он мгновенно попадет на тот проект, в который вы привлекаете рефералов по вашей реферальной ссылке. И если зарегистрируется на проекте, соответственно, станет вашим рефералом. Так, Нажимаем на вкладку «Информация» на сайте интернет-хостинг-центра и нажимаем ftp админ И заходим в папку того сайта, который вы добавляли. Папка у вас, скорее всего, будет одна, если вы добавили, соответственно, один сайт. Я зайду в папку сайта RefDealer. Здесь есть файл по умолчанию index.html. Его мы удаляем. Подтверждаем удаление. Возвращаемся обратно. Так, теперь в папке с видеокурсом есть папка скрипт переадресации. Открываем эту папку и открываем с, э, индекс HTML, который в этой папке, с помощью Notepad. Между двумя HTML тегами Title Титл, титл Есть строчка Название сайта Это название сайта нам нужно будет заменить на тот текст который стоит между тегами титул на сайте в который вы привлекаете рефералов Покажу на примере сайта VKTarget открываем сайт и в любом свободном от контента месте нажимаем правой кнопкой мыши в браузере Chrome Нужно найти строчку «Просмотр кода страницы». В других браузерах строчка это будет соответственно, другая, но смысл, смысл тот же. Нам нужно найти, как посмотреть код страницы, html-код. Нажимаем «Просмотр кода страницы» и ищем теги «title». Вот раз, вот два. Копируем текст, который находится между ними. Теперь снова открываем файл, который в Notepad редактируем, и вместо названия сайта вставляем скопированный текст. Дальше нам нужно заменить адрес сайта на свою реферальную ссылку. Заходим на проект, копируем реферальную ссылку свою, и вставляем вместо адреса сайта. Сохраняем файл. Отдельно хочу сказать, что если в HTML вы не разбираетесь и ничего не знаете, то лучше не трогайте скобочки, значки, э, кавычки, значения которых не знаете. Это может привести к тому, что либо у вас переадресация не будет работать, либо при переадресации название сайта не будет работать, либо вообще выскакивать ошибка при открытии вашего сайта. Также не допустите вот такой ситуации, когда у вас два раза прописано HTTP. Один человек меня очень долго спрашивал, почему у него не работает скрипт переадресации, хотя он якобы сделал, как я все ему показывал. Оказалось, что он вставил свою реферальную ссылку после HTTP двоеточие и слэш. у него получилось так, что HTTP двоеточие слэш слэш, по новой HTTP двоеточие слэш слэш, название сайта и реферальный префикс. HTTP двоеточие слэш должен быть один, потом идет название домена слэш и реферальный префикс все ну остальное вам менять ничего тут не нужно все уже готово для переадресации теперь нам нужно залить этот скрипт на виртуальный хостинг на сервер для этого открываем вкладку с виртуальным хостингом и нажимаем кнопку э, закачать Открываем папку скрипт переадресации, выбираем индекс html и нажимаем открыть, дальше кликаем на галочку, подтверждаем закачку и возвращаемся назад. Все, индекс html в котором скрипт переадресации находится закачан на сервер, теперь можно проверить как работает переадресация. То есть мы заходим на сайт revdealer.ru, а нас перекидывает на веко-таргет по моей реферальной ссылке. Открываем revdealer.ru. Готово, нас перебросило на веко-таргет. Вот реферальный префикс. В адресной строке можно наблюдать то есть все работает